Он один? Да, он один. Мы его не будем убивать или будем? Нет, убиваем. Он какой жирный, не жирный? Так, он по стеклу стрелял. Он не выпал там? Нет, он там сидит, я Он не может, там окна маленькие. Go переговоры, блядь. Смотри, смотри, сейчас что делаем. 8 ебучих часов спустя. Ебашишь его, понял? То есть он в той комнатке, да? Пришел. Шароебица, моторм твою башку нахуй. Как? Хуя вы там, блядь? Слушай, а ловко ты это придумал? Я даже вначале не понял. Молодец.